Но сложно в последнее время не узнать лыжу, которая правая, левая и чётко вот, узнаваемой формы. Здравствуйте! Сегодня лыжа, которую невозможно не узнать. Хотя, в общем, тут не суть наша вправо и лево. А суть в том, что она, во-первых, уже хорошо известна. Во-вторых, она давно у нас на тестах. И она нифига не меняется. В общем, вообще, это какая-то недвижимость уже превращается. Значит, по катанию очень лыжа неоднозначная. И я бы сказал, что минусов больше, чем плюсов. А, значит, лыжи явно можно поделить ее на две части. Это носок и задник. Вот с носком, как бы вопросов, в принципе, нет. Он амфибио, плюс он вот так, в меру продольно мягкий, в принципе, нормально управляется. И даже в какой-то такой снег неоднозначно его можно как-то не стесняясь упирать. и... В общем, и в корку можно переть, не боясь, что он ее продавит. Ну и как-то вот на жестком нормально все, и на мягком тоже. Но основная проблема другому. Основная проблема, я бы сказал, даже проблема две, там еще и середина. Вот Проблема есть середина, она почему-то вообще не держит. То есть контроля как бы нету. При этом в том, что лыжа по ощущениям очень жесткая и очень торсионно жесткая. Да? Но вот контроля как-то она не дает столько, сколько вот может быть должна давать или могла бы давать. Я не знаю, какой термин тут правильно применить. В общем, ощущение такого, что вот все четко держится там и есть четкая там 100% связь со снегом, ее нет. У садника есть реальная проблема, он абсолютно ровный. Он мало того, что без рокер, он без всяких тейпов, без всякой формации, формовки, без всего. Просто он, как бы, просто, да, вот, вот, вот носок прямой. Он цепляет за все, Вы в итоге, в итоге, если вы пытаетесь контролировать ситуацию через загрузку носка на неоднородном жестком склоне, то как бы вам все в ноги. Вот, если вы пытаетесь контролировать скорость на корке, вы задником просто в нее валитесь, влюда вообще. Вот середины я уже говорил контроля недостаточно я не знаю за счет чего может за счет амфибии не хватает может за счет чего не хватает вот в итоге лыжа получается и как, вот из-за этого вот нехватки контроля и попыток поиска компенсации этой потери контроля она становится какой-то тяжелоуправляемый и ну, реально какой-то вот цеплючий какой-то дурацкой она звенит вот на скорости ее распускать нельзя, потому что у нее мало пружинности внутри, и она просто реально дребезжит, короче. Ну, я не могу сказать, что это кошмар, но в целом лыжа не топ. Вот, пойду поищу следующую, подписывайтесь, ставьте лайки, пока.